Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Фокус на человека». Нельзя выносить ссор из избы. Хорошее смолчиться, а дурное разгласиться. Сказал другу, а пошло по кругу. Все эти пословицы и поговорки о разговорах про личное. И вроде бы звучат не очень одобрительно. Но ведь так хочется иногда поговорить о себе. С кем же можно обсуждать свою жизнь, а с кем, может быть, нельзя? Ответы у моей гости Лиана Шакирова. Здравствуйте. Лиана. Лиана – психолог психологической клиники Казанского федерального университета. Лиана, наши любимые посиделки с подругами или с друзьями, куда мы приносим свою боль, свою радость. Это же так нам близко, так знакомо Конечно. и так приятно. Насколько они эффективны и безопасны? Неэффективны, но смотря с какой стороны посмотреть. Мы же выговариваемся для чего-то. Иногда свои эмоции просто проговорив можно прожить. Но есть другая сторона медали, про то, что это может быть не совсем экологично. Например, в детстве мы могли влюбиться в мальчика, да, расстаться с ним драма, а мы уже придумали, как мы выходим за него замуж и так далее. И приходим расстроенные, плачем, рассказываем маме, да, папе, неважно кому. Говорит, да у тебя таких еще сотни будут, mm -hmm. да, про обесценивание чувств. Mm -hmm. Это не очень экологично, потому что ты теряешь свою ценность. Ты же рассказываешь близким друзьям про это, про, э, и это про то, что ты хочешь получить поддержку. Но мы такие люди, что мы не говорим, я сейчас тебе расскажу, и мне от тебя требуется поддержка. Mm -hmm. Поддержи меня так и так. Про поддержку тоже человека для каждого человека поддержка это проразная. Mm. Вот в этом может быть опасность. Мы, кстати, в одной из передач о том, как поддерживать людей, находящихся либо в состоянии горевания, либо mm -hmm. в состоянии болезни, как раз со специалистом говорили о том, что можно говорить, а что нельзя mm -hmm. говорить. И вот там первый раз прозвучала вот эта очень хорошая фишка, да, по-моему, которую можно совершенно спокойно применять в любых отношениях. То есть не обязательно, где есть горе, трагедия. Когда mm -hmm. человек спрашивает, скажи мне, как мы можем с тобой построить наше общение? Uh -huh. Или скажи мне, как я могу тебе помочь вот да. в том или в этом состоянии? Вот это экологичный заход, да. да. Но давайте вот тут вот определимся сначала. Что такое вообще а, личная жизнь? Или а, есть какое-то общее понимание, или все-таки здесь абсолютно индивидуально? Личная жизнь это то, что про тебя. Вот моя личная жизнь это все, что касается меня. Ну, туда же входит и работа. Все. И... Это все моя личная жизнь. Но э, как стереотипно, да, если рассуждать личная жизнь, это больше про семейное, наверное. Ну, про какие-то интимные а, отношения, секс, угу. да. Угу, угу. Ну, то есть, мы будем исходить, что в принципе мы говорим немножко о стереотипном да, восприятии этого, угу. этого а, словосочетания. А, а вообще существуют люди, которым у которых нет потребностей или которые никогда не рассказывают о своей личной жизни. Такие Есть прям... такие люди. Я таких людей называю человек сундук, потому что им можно рассказывать все тайны, они никогда ничего никому не расскажут, но это бомба замедленного действия. Почему? Это люди, которые копят все в себе, все эмоции, а наша психика как сосуд. Вот мы туда складываем все свои негативные переживания, эмоции, чувства, ситуации, события. И ладно бы только свои, иногда еще да. и чужие переживания, да? И потом, как сосуд, накапливает, вот вода переливается, и это яд по телу. Это может выражаться в наших истериках, в психозе, психосоматика. Яд по телу, характер. хорошая метафора, именно по вот. телу. И обычно так и происходит, что эти люди взрываются. Ну, то есть выплеск эмоций uh -huh. идет, и там уже кто под горячую руку, скажем так, попадется. Потому, Потому что он, наверное, уже плохо контролируемый, да, этот выплеск? Да, ну просто сил уже сдержать нет. Uh -huh. Вот это все. Ну, вы представляете, uh -huh. насколько это вот мощная энергия? Все uh -huh. же наши эмоции содержат Заряжены, определенную энергию, конечно, да, да. Да. И это прям такой разрыв идет. Это да. В этом сложность. Uh -huh. Поэтому а, есть. Если я не бегу вперед паровоза, uh -huh. один экологичный способ, который я для себя нашла, потому что я сама по себе личность очень эмоциональная, я как спичка зажигаюсь, и ну, быстро тухну. И я всегда думала, как я экологично могу прожить свои эмоции, uh -huh. мне же надо кому-то рассказать, вот я такая, мне надо всегда говорить». Но подружкам не всегда все расскажешь, да, родителям, хотя у меня и с мамой, и с папой очень близкие отношения, но тоже все не расскажешь. Думаю, кому я могу все рассказать? И я поняла, что и тем более правду, не прибирая, не скрывая чего-то, только себе. И э, я создала телеграм-канал, где я только одна. И когда что-то происходит, вот у меня идет ровное состояние, да? Или мысли, эмоции. И как только что-то колеблется, дурацкая мысль, негативные эмоции, это сразу телеграм-канал, телефон, и я все проговариваю. Иногда проговорив, ты проживаешь свои эмоции, нежели это лучше, нежели оставлять все в себе. И вот этот лайфхак я почти всем говорю: делайте так, потому что это намного экологичнее, нежели ты будешь рассказывать кому-то и тот скажет. И чё, а у меня-то какие проблемы, да? Mm -hmm. Бывает и такое. А у меня это любимое, да. Наш любимый, нелюбимый. А в этом телеграм-канале вы одна? Да, я то есть там поняла? никого нет. И никогда никого не будет? Нет. Ну, нет, нет. это то есть как бы дневник только современного да, формата. Да. Просто я не люблю приходить домой mm -hmm. после работы, потому что там тоже еще очень много дел по списку mm -hmm. да, делать. И хочется все успеть. И сидеть, писать, еще вспоминать, mm -hmm. что произошло за день. Зачем, угу. если я здесь сейчас? Просто чем удобно? Угу. Если ты не можешь в этот момент разговаривать, к примеру, да, ты можешь напечатать или проговорить. Я люблю записывать, там есть такие кружочки, потому что так я могу наблюдать свою мимику и потом анализировать, где я преувеличиваю, да, преуменьшаю угу. проблему, скажем, угу. не проблему, а задачу. Хороший, прям прекрасный лайфхак еще исходя из того, что, допустим, у вас, поскольку телефон всегда под рукой, ну, есть возможность, если не, не наговорить то, как mm -hmm. вы сказали, написать, то это всегда еще поймать вовремя вот эту эмоцию, да, потому что к вечеру она, она уже может, ну, как бы, компенсироваться, уже yeah. уйти, острота, и вроде бы как, ну, все уже прожили, уже не о чем говорить, mm -hmm. да, то есть ложечки нашлись, нашлись, и осадок все равно остался, и он же, как бы, кажется уже не актуальным, а туда... Уже все да. ушло. Да, прекрасный совет, спасибо. даже не совет, рекомендация, угу. спасибо. А, вот еще интересный вопрос. А, как правило, вот по крайней мере, потому что я знаю, посиделки женские и посиделки мужские, вот эти вот разговоры на кухне, они отличаются угу. или нет? А, в чем отличие там женская и мужская психология? Это, это есть? на самом деле стере... стереотипно, угу. опять-таки. Девушки, мы более эмоциональны. Но это тоже стереотипы. Uh -huh. Сейчас может быть такое время, что мужчины тоже любит посплетничать, а еще иногда похлеще, чем некоторые дамы. <laughs> вот в таком контексте. В этом нет ничего плохого. Посидеть с девчонками, мальчишки также. У них просто погрубее может быть. Uh -huh. а, а еще, если там идет такое, посмотри, какой я, uh -huh. так там вообще гуляешь mm -hmm. императрица. Mm -hmm. В таком mm -hmm. контексте mm -hmm. может быть. Девочки, они более такие э, тихушницы, что ли, по-тихому так mm -hmm. скажут. Правду расскажут, скорее всего. Ну, а если это близкие. А мужчины, не то, что они врут. Они могут... Для них это может быть такая, такое событие, что прям я бог, я царь. Он вот может показать, да? Да, да. Mm -hmm. А так, мужчины, они более сдержанные, не всегда рассказывают. Если, mm -hmm. конечно, это близ, близкая компания достаточно, то mm -hmm. да. А если нет, то там вот это и может проявляться. Я бог, я царь, mm -hmm. а может, наоборот, сидеть и все ничего. Не отсвечивать, как говорится, да. Да? да? А вот смотрите, если все-таки мы, если я вас mm -hmm. правильно поняла, вы говорите о том, что в принципе ничего тут такого нет. Пожалуйста, mm -hmm. обсуждайте, но старайтесь все-таки как бы. Включать, думать о своей безопасности, да. да? включая голову, включая да. критическое мышление. И вот тут получается, что мы должны, а, ну, получается, а, анализировать или как, а, как через сито просеивать людей, которым все-таки можно что-то говорить, а как, о которым нельзя, из каких критериев мы тогда исходим? Из того, из предыдущего опыта. Угу. То есть, получается, если человек из раза в раз, из встречи в встречу, обесценивать тебя, говоря, там, да что, у тебя там ерунда какая, uh -huh. да, там, не дослушав тебя, незаконченную фразу, начинает а, «а у меня» и так далее, да, и, ну, еще все вот в этом роде, или советы какие-то такие прям грандиозные дают, то тогда получается, что этого человека лучше из списка собеседников вот такого характера плана вычеркнуть... Uh -huh. На самом деле мы никогда не будем рассказывать другому, если вообще мы такие люди, мы никогда не будем проявляться, говорить, действовать в этот мир, если у нас нет выгоды. Если я из раза раз рассказываю подруге, которая меня обесценивает, угу. перебивает, не слушает, перекрывает свои проблемы, да, значит... Мне же что-то в этом нравится. А если это просто уже зависимость от этой подруги, что человеку как бы, он девушка идет, знает, uh -huh. что вот сейчас мы там, ну, допустим, там я не знаю, Светлана, вот мы uh -huh. сейчас с Светланой, я иду к Свете, мы сейчас будем с ней разговаривать, я точно знаю, как она себя будет вести. Uh -huh. Я точно знаю, что она, там вот эти все слова, вот эти все варианты, но я не могу туда не идти. Мне будет от этого хуже, но я не могу туда не uh -huh. идти, не могу не говорить. Ну, как-то на дикцию очень похож, да? Но да, это... но это уже, да, такое отклоняющееся немножечко uh -huh. поведение, если мы говорим в рамках э, здоров, здоровых отношений, взаимоотношений, uh -huh. да, то, но здесь это работа уже с психологом. То есть получается, что если человек, тем не менее, вот находится в такой ситуации, да, что идет к одному же тому же, вот, вот, наверное, тут подходит слово «токсичное», да, угу. к человеку, для него токсичному, и продолжает вот это делать из раза в раз, как в той самой нашей любимой поговорке про ежиков, да, угу. которые ели кактусы, то, соответственно, надо уже к психотерапевту или к психологу обращаться, да, это не норм. Да, но есть один нюанс. Угу. Я расскажу на своем личном примере. Я с мамой, мы как подруги, угу. Uh, но мама у меня такая немного авторитарная, она, знаете, такой мастер манипуляций. Mm -hmm. И я же пошла учиться на психолога, а мама это тот человек, с которым я могу обсудить вообще все, от мало до велика. Ну вот ну, в вообще вообще все. Вообще вообще у нас с мамой вот этих границ никогда mm -hmm. не было. И ну у нее это были, у меня нет. Mm -hmm. Для меня мама это прям э, идеал был женщины, mm -hmm. то есть это мой прям авторитет для меня. И в какой-то момент, когда у меня начались взаимоотношения серьезные с мужчиной, мама начала, я рассказываю, вот мы поругались, а у меня же эмоции, uh -huh. все. Она такая, вот зачем ты посмотри на себя, какая ты красивая, умная, да, постоянно вот движешься к чему-то. Зачем он тебе нужен? Я так раз проглотила ага. вторую треть, а сижу, а мне же неприятно, а все равно mm -hmm. вот прошлое, mm -hmm. в... а все да, равно да, да, рассказываю, да, да. потому mm -hmm. что ну, это мама, я вот привыкла так с ней делиться. И в какой-то момент я маме говорю, мам, я говорю, давай так, я говорю, пока я тебя не спрашиваю, ты не даешь мне совета. Если я тебе рассказываю это, потому что мне нравится с тобой делиться, как с подругой. Если ты хочешь, чтобы мы с тобой продолжали так разговаривать, и я с тобой делилась, ты не даешь мне советов и не лезешь в мою личную жизнь, пока. Я тебя об этом не попрошу. Mm -hmm. Но э, слышали про Лобковского, да? Ну, конечно. Я одно время прям фанатела от него. Мне так и нравилась его эгоистическая позиция такая. Но я не сторонник этого, поэтому не так, что я один раз сказала, и мама больше так послушалась, и больше этого делала. Да нет, на самом деле. Это постоянно, мам, стоп, стоп. Нили, Это очень такое пробережное отношение к себе И mm -hmm. бережное отношение к близким а, Потому что мне дорогие отношения с мамой Но тем не менее я знаю, что мам Вот, вот, сюда mm -hmm. больше нельзя И вот с какого-то момента Вот так вот все поменялось mm -hmm. И я прям чувствую, что Теперь не я как дочка mm -hmm. Ну, понятно, что там э, Игры уже, да, социоролевые Немножечко сместились Но в том плане, что я к маме как, иногда обращаюсь как к маме, а иногда как к подруге. Uh -huh. И всегда звоню и говорю: Мам, мне нужна подруга. Uh -huh. Или мам, я тебе, к тебе как к маме. То есть сразу включаю ее режим uh -huh. да, uh -huh. разделения. Но еще такой момент про границы. Uh -huh. да? Если для меня было очень сложно с мамой выстраивать границы. Это через боль, через слезы. Мама мне сказала такую фразу: Доча, какие границы? Я твоя мать, у тебя со мной никаких границ не может быть. Что вот на это ответите, ну, что? что? Нет, мам. Тоталитарное заявление. Но, да, да. А, вот в таком контексте. Если с мамой, вообще с родителями получится расставить границы, если у вас близкие отношения, mm -hmm. то потом с другими это будет вот... Потому что с родителями сложнее всего. Очень да. сложно. Вот вот это вот самый сложный да. опыт. Да. Мне очень понравилась ваша метафора. То есть получается, смотрите, как... Во-первых, нужно обозначить свои границы, да. но это еще не все. Нужно выставлять охранные да. войска, которые будут до какого-то определенного периода, пока все соседи не поймут, что тут соваться угу. бесполезно, до какого-то момента будут дозором обходить все, свои, все ваши вот эти вот владения да. пограничные и следить за тем, чтобы ни, ни, одна, ни один лазутчик не мог туда проникнуть. Но это тоже, это вы правильно сказали абсолютно, а это, это работа. это да. работа, которая требует а, душевных сил и понимания того, что ты делаешь. Конечно. И, естественно, наверное, еще смелости какой-то, потому что мы должны понимать, наверное, да, что если... Что-то не так? Мы можем этого человека потерять, если mm -hmm. он не примет наши условия, так? Ну, мы сейчас вот, допустим, не да. про родителей, да? Да. Но тут без вариантов. Если ты на протяжении долгого времени стараешься разговариваешь с этим человеком, а он тебя в упор не слышит и не хочет слышать, то есть mm -hmm. вот такая позиция. Игра в одни ворота, я mm -hmm. так это называю. Зачем тебе человек в твоей жизни такой? Здесь есть еще такая штука, что что что тебе это дало, да? Ну вот про напряжение. Да, ты сняла на какое-то время, или ты снял на какое-то время mm -hmm. напряжение, но ты же не просто так пришел. А за, за твоим разговором какая-то проблема кроется, да? Вот, вот сосуд наполнился, mm -hmm. ты пришел к подруге или к другу, немножко отлил Отли. из него вот этого содержимого, и есть возможность дальше ему наполняться. А он уже, может сказать, там все время... На пределе. Да, на пределе там mm -hmm. 2 сантиметра. И вот это вот быстро будет набираться. Я так полагаю, что чем дольше человек оттягивает решение своей внутренней вот этой вот глубоко сидящий проблемы, тем меньше зазор будет оставаться да. для каждого последующего разговора. Вот как с этим быть? Просто это страшно. Вы представляете, вот этот вот весь сосуд просто опустошить, а куда его деть? Его же надо прорабатывать, а это на нахрапом, как бы столько переживаний, столько эмоций. Это очень дискомфортно. Не mm -hmm. все хотят этого делать. Но.. Сейчас, наверное, такая тенденция, что э, стали обращаться больше к психологам, потому что в до какого-то периода да, психологи угу. это было то, что, что -то, я же не больной угу. в таком контексте, но да, э, психо, я, например, хожу к психологу, чтобы всегда, всегда, мне всегда казалось, что психологи — это идеальные люди, у которых никогда не бывает проблем, я даже в какой-то момент не работала. Меня вышибло из колеи конкретно, а, потому что я поняла, что у меня очень много проблем. Я начала заниматься самокопанием. Я ходила к, к трем психологам на тот момент, а, поняла и анализировала их, как mm -hmm. они работают, потому что они все не идеальны. И в какой-то момент у меня щелчок. Ну, ну, ну и что? Ну вот мой вопрос любимый. Ну и что? Ну Что дальше, а да? Что? Ну что, ну, ну и что? не идеально, и что из этого? Uh -huh. И так намного проще стало Поэтому э, и сейчас даже я к психологу хожу Вот как только у меня появляется какая-то навязчивая мысль Сразу звоню психологу своему, говорю, алло, так-то, так-то Потому что я как психолог в разные роли, uh -huh. я максимально разная Как клиент, я там очень медленно соображаю, очень так, прям очень медленно все говорю, mm -hmm. делаю, а как человек я, наоборот, очень активная, шустрая. Как психолог я достаточно сдержанная. Вот в таком контексте. Поэтому к психологу ходить — это круто, чтобы не копить эмоции, потому что э, ваша жизнь на самом деле очень сильно от вас зависит, от вашего выбора, мышления, действий, эмоций, от всего. От вашего любого шага ваша жизнь может поменяться вот так. Угу. В одной из статей, которую я читала, когда, когда готовилась, автор приводит несколько вариантов, почему ну, людей к этому тянет. Тут, например, он говорит о том, что вы те, там, типичный жалобщик. Ну, То есть угу. вот та самая выгода, о которой вы говорили. Угу. да, Человек ничего не может сделать, но постоянно жалуется. И что дальше? Ну, в состоянии жертвы. Мне надо, чтобы меня пожалели. Угу. Иногда это бывает такое что э, есть пример такой яркий mm -hmm. женщина давайте с вами поиграем не против давайте женщина работает двое детей дети учатся в школе она приходит после работы делает с детьми уроки по дому кушать готовит глаз стирает гладит пылесосит mm -hmm. все делает есть муж по дому не помогает не работает пьет Uh -huh. Иногда еще бьет И вот после очередной попойки-побойки Эта женщина, не знаю, пускай будет Танюха uh -huh. Приходит к подругам И начинает uh -huh. Вот он такой сикой, да И там uh -huh. пип-пип-пип Пошло-поехало Ей подруги говорят, Танюх, ну глаза открой Ты красивая женщина Работаешь, uh -huh. сама детей тянешь Зачем тебе этот пласт на шее дополнительный uh -huh. «Разведись ты с ним, найдешь себе нормального». Uh -huh. «Девочки, вы что, как? Вот такие глаза по пять копеек, да? Uh -huh. Я же его люблю, он мне, меня... Как мы друг без друга жить-то будем?» Как вы думаете, uh -huh. вот у Танюхи, какая выгода быть рядом с этим мужем? Так она же чувствует себя жертвой. Uh -huh. Она uh -huh. же просто кайфует от этого. Да. А что uh -huh. вот в этой жертве? Ну, там много ну, чего может быть. там целый Самое пласт. интересное, знаете, я тоже долго катала... Это реальный uh -huh. кейс, который я рассказываю, uh -huh. потому что он для меня очень яркий. А, потому что я очень долго соображала, скажем uh -huh. так. Я хороший, а он плохой. Uh -huh. И если этого плохого не будет на фоне чего, я как, буду хорошей. А для uh -huh. меня быть хорошей — это просто как кислород жизненно uh -huh. необходимо. Uh -huh. И у меня такие мурашки были, потому что я тогда только закончила uh -huh. университет и начинала практиковаться, и сразу тебе такое... Кейс сложный, но mm -hmm. для меня на тот момент был сложный, поэтому mm -hmm, да. так отразился. Да, и действительно, мы рассказываем всегда э, про то, что с выгодой для себя. И и как раз попадает вот вторая причина вот под, эту, угу. под этот кейс о том, что мы не можем с партнерами поговорить, о том, о чем мы можем поговорить там с девочками-приятельницами, да. А в ситуации с этой Танюхой получается, угу. что если бы она начала со своим пьющим э, и бьющим мужем говорить о своих проблемах, она бы перестала быть хорошей, вот той самой, лишилась бы своей прекрасной иллюзии, да, вот этой бессознательной. Но То почему есть... мы не можем с партнерами разговаривать? Нет, можем, но это не все могут, да. к сожалению. И вот в, этом, в этой ситуации, вот в такой ситуации, как-то она не могла этого сделать. Mm -hmm. Может, пробовала, не получилось, может, просто, Много исходя из моментов, своей вот этой вот, да. а, ну, вот это непроработанной не, не части, быть хорошей да, в глазах кого-то и в глазах себя, собственно говоря, не, mm -hmm. могла, не могла тоже об этом. Но такой момент есть. Я тоже знаю такие истории, такие кейсы, когда. Те отношения, которые должны быть обсуждены, допустим, между мужчиной и женщиной, mm -hmm. не обсуждаются между ними, а выносятся к третьим лицам. Yeah. И все, И ничего там, ну как бы, ну поговорили, и что? В отношениях-то ничего не изменилось. Или третий вариант еще, когда человек зависит, очень зависимо от э, внешнего мнения, от мнения окружающих. «Я не доверяю себе», mm -hmm. «Я не могу принять решение», я себя не принимаю, поэтому я пойду и спрошу, что об этом думают окружающие и сделаю примерно так, как они говорят, как вариант. Как вариант, да. Но это очень опасно. Да, но тут все варианты небезопасные. Да, безопасные. не да, <laughs> да, да. Еще один вариант. Вы косвенно, мы косвенно сливаем агрессию. Угу. Собственно говоря, это то, о чем мы с вами изначально говорили, да, да? вот когда вы про сундук говорили, да, вот это копится, копится, копится. Мы не можем, получается, что мы не можем напрямую сказать, ну, допустим, ситуация самая банальная, руководство, да? человек на работе влетел от руководства, получил определенный за заряд агрессии, угу. да, он же не может пойти ее уволить на вышестоящий руководителем, правильно? Может, если сделать это экологично чисто. Может. может Только до но... этого нужна смелость Конечно. А мы говорим о том, что он это не делает, mm -hmm. он идет сливать. И да, и мы с вами сказали о том, чтобы вот это все, вот это вот все смелость, смелость нужна, да, и да. понимание. И вот это и есть как раз та самая эмоциональная зрелость, наверное, о которой мы говорим. Отлично. Да. А, еще такая запретительная штука, которую я. Ну, условно запретить, uh -huh. конечно. Вопрос, почему нельзя рассказывать о своих планах? Считается, почему считается, что нельзя рассказывать о своих, о своих планах? Потому что не сбудется. Вот это что такое? Вот это не сбудется, знаете? Это как-то очень волшебно звучит. Можно рассказывать о своих планах? Просто наш мозг так устроен. Когда я рассказываю про то, что я вот это, вот и вот это хочу, и вот так вот сделаю, и вот всяк сделаю, Твоя, э, твой мозг воспримет, как будто ты это уже сделал. И все вот этот запал пропадает. Может так сработать, а может не сработать. Поэтому у каждого это индивидуально. У кого-то срабатывает наоборот. Про то, что раз я сказал, у меня нет другого выхода, как это сделать, этого добиться. Угу, тоже интересный вариант. Да. Я уже заявил об этом, да. типа мне отступать некуда. Да, но это... Человек должен быть вот, человек слова. Mm -hmm. Вот я сказал, я сделал, и это должно быть такой жизненный принцип. Mm -hmm. Таких очень мало на самом деле людей. Mm -hmm. Ну, по крайней мере, я встречала в своем жизненном, просто не очень много. И скорее всего таким людям наоборот удовлетворенно не говорить о своих да. проблемах. скорее всего. Да, потому что они понимают, чего им это стоит. Mm -hmm. А вот смотрите, допустим, у нас есть а, женщина, mm -hmm. которая работает в коллективе. Это тоже живой, живой как бы кейс. Mm -hmm. И она не участвует вот в этих посиделках, она это не любит, mm -hmm. не слушает, не, не о себе рассказывает. Ну, послушать еще, если деваться некуда, куда не шло, но точно о себе не рассказывает. Mm -hmm. Вот у нее шансы не стать белой вороной вот в этом коллективе практически нет. Mm -hmm. И, ну, коллектив, женский коллектив, это такая вот притча в во языцах, да? Да. Mm -hmm. Вот, и, соответственно, для того, чтобы как-то вписаться в этот коллектив, либо нужно а, постоянно вот, быть пограничником на своей mm -hmm. территории, да, и все время быть в напряжении, да, ты все время на в наряде, ты все время в наряде, ты все время контролируешь. Mm -hmm. Либо на попустительстве, ладно, так и быть, я вот буду, чтобы вот это и буду слушать. Вот здесь какой вы правильный вариант? Нет правильного варианта. Для меня, например, э, я не буду находиться там, где мне не нравится. Без вариантов. Mm -hmm. э, если мне важно. Работать на этой работе И важно ну, С коллективом наладить отношения Не обязательно рассказывать про себя Свою жизнь и так далее А если в этом коллективе Или там в этой семье так принято Или в этом сообществе людей Можно сделать по-другому Есть такая штучка угу. хорошая а, Как Сконнектиться с человеком угу. Чтобы он тебя принял С любым угу. Это доказать ему что ты такой же, как и он. Именно доказать? Ну, не прям доказать, uh -huh. а показать, а рассказать. Uh -huh. Ну, то есть он должен понять, uh -huh. никогда ты говоришь про это, uh -huh. да? Хотя, ну, uh -huh. наверное, лучше сказать. Но я так не пробовала. Uh -huh. Это всегда про uh -huh. то, что ой, а у меня такая же кофточка есть. Uh -huh. Пух! Иногда это очень быстро срабатывает. Подстройка такая. Да, да. да. Что если человек задаст себе вопрос? что он чувствует после того, как а, пооткровенничал с кем-то. Uh -huh. вот, а, наверное, отталкиваться надо от того, а, каков будет ответ. Если мне хорошо, и мне прям вот полегчало, uh -huh. да, это одно. А если вот меня не услышали, меня оценили, меня туда за за заткнули, меня и так далее, то это вот вообще, ну опять-таки, звоночек. Да? То, то есть, есть надо задавать время. себе вот этот вопрос. Если а, все время участвуем в таких вот мероприятиях. То у -у -у. надо что-то вынесло из этого, с, как, с каким состоянием ты ушла, так? Есть еще третий вариант, когда есть неразрешенная ситуация. Ты вроде проговорил и рассказал, вы э, поделились там, да, советами, рекомендациями, кто как. А ты приходишь домой и у тебя мысли в кучу, Ты еще больше сопутался у -у -у. не знаешь, что делать столько советов а, с разных сторон. Да, на... и никакой угу. тебе не откликается. Нет, не про твою жизнь, потому да, что... Да. У -у -у. Вот есть еще такой вариант. Тогда лучше к психологу. Еще есть такое золотое правило. Если мы говорим, допустим, мы вдвоем, угу. и если мы, нам, мы без этого общения не можем, нам оно доставляет удовольствие, оно нас радует, да, угу. то мы не говорим о третьем человеке. Есть такое правило или нет? Есть такое правило. Но мало кто придерживается этого правила. Маги это только. было бы, на самом деле, очень экологично. Шушуку не за спиной. Там, если можно, такие крепкие слова, угу, да, как крыски угу, такие. Угу, угу. На самом деле, все так делают. Все кого-то обсуждают. Это нормально. Просто для чего ты это делаешь? Чтобы поделиться, как ты... Ну, посмеяться над человеком. Зачем? Чтобы, что, Чтобы показаться, да. показать... Самому себе, что ты лучше в чем-то. Да зачем? Что? Сразу вот хочется, именно. да? Зачем? Чтобы что. И так, да, и так можно. Человек, в принципе, задавая вопросы: зачем и чтобы что, угу. да, может дойти до той сути, которая заставляет его поступать тем или иным образом. Да. А ну вот согласитесь, что вот это а, у нас есть возможность задавать себе вопросы, но мы ее не Конечно. реализуем. Она очень очень связана с тем, что ну, мы как бы вообще очень редко бываем откровенны даже самим собой. Страшно. Это, это же страшно. знать себя. Да, а да. вы представляете, если я сама себя признаюсь в том, что я не хочу в теневой стороне своей, которую угу, я вообще не принимаю. Да, да. Осознать это, принять это, это же сложно. И, кстати говоря, вот чем хороши еще могут быть вот эти вот посиделки, что если это очень доверительная компания, то ты там можешь себя проявить и теневой стороной тоже. Да. Если это проверенные люди, то там, я не знаю, если у тебя имидж там, Тургеневской девушки, то там можно, я не знаю, Уже все, да. вот так вот прям Это да. круто сказать или круто так поступить, чтобы люди будут готовы к тому, что они тебя с этой стороны знают. Принимают. Принимают тебя, да, знают и принимают. Да. Это, вот с этой точки зрения это хорошее, конечно, подспорье для поддержки вот самой себя. Да. Но мы говорим о страхе в основном, да, вот здесь о том, что мы не просто так ищем собеседников по поводу своей личной жизни, а потому что нам где-то поддержки самой внутренней, самостоятельной не хватает, не хватает да, чтобы вот то та я-концепция, то я-убеждение, какая я, было достаточно поддержано нашей взрослой фигурой да, и У -у -у. не требовала никакой больше поддержки. Такое я не встречала. Мне даже самой Нужна поддержка Я тоже не встречала, и я далека да. от этого Ну, как будто бы вот об этом речь да? Вы, ну но в идеале Да, В идеале это, наверное, да. должно быть так Что делать, если ты а, Не склонен разговаривать угу. О своей жизни Ну, может быть, это ситуационно Ситуативно, угу. может быть, вообще Но тебе эти вопросы задают Ну, вот просто ну, Вот мы тут все рассказали А угу. ты что молчишь? Давай твоя очередь рассказывать Можем честно ответить я, знаете как я за честность в первую очередь быть честным с самим собой чтобы понимать про что говорить вообще другим как я могу быть честным с другим человеком если я сама себе это сама с собой не честна, да ты можешь так и ответить что я не разговариваю о своей личной жизни mm -hmm. мы можем поговорить на любую тему абсолютно что не касается моей личной жизни или пожалуйста, что ты вкладываешь в понятие там, личной жизни, mm -hmm. да, mm -hmm. можем обсудить. Я вот недавно была там-то, mm -hmm. или я рисовала картину какую-то. Об этом я, это я могу говорить. Да. Yeah. Mm -hmm. То есть, скорее всего, когда мы говорим о личной жизни, то больше это как будто про коммуникацию с другими людьми, да, как я переношу mm -hmm. другие отношения, другие с кем-то еще, как у меня какие-то более интимные, mm -hmm. но ну, не про творчество, которое может быть доступно всем. Но да. опять-таки у каждого ну, свой, свое, у каждого Но тем свое. не менее, у всех границы, у кого-то они вот такие, у кого-то mm -hmm. прям вау, mm -hmm. какие широкие. И вы знаете, так это удивительно, а, не то, что срабатывает, а видно, вот, да, даже потому, как человек к тебе подходит и mm -hmm. как начинает говорить. Сразу понятно, как, ну, вот, как у него с границами ситуация, да? Да. Yeah. И, и, и мы знаем золотое правило, что если человек не видит своих границ, то он не видит ничего. Чужих, mm -hmm. да. Да, и эти люди, которые постоянно нарушают, нарушают, нарушают. Mm -hmm. Да. И невозможно научить никого другого. Можно, можно. можно на самом деле человеку, у которого э, нет, просто человеку, у которого есть четкие свои границы, который своим пример, не то что примером, вот он один раз скажет, что так ты больше по отношению ко мне не разговариваешь, mm -hmm. так ты больше, ну вот сюда не заходишь, в эту дверь, там вот за эту стенку ты mm -hmm. не заходишь, все. Вот э, это же все касается вот этих разговоров про личную жизнь. Угу. Вы меня сейчас угу. на такую мысль вели. вот Смотрите, когда человек принимает решение угу. и говорит, нет, я не буду об этом говорить, угу. то это выбор. Да. А вот все, что за ним следует, за, за словом нет, это уже как бы выдержать тот выбор, который ты сделал. Как вариант, на тебя будут давить, говорят, да ладно, ты чего, мы тут все uh -huh. рассказали, uh -huh. манипулировать, да, да будут? Да. Мы же все рассказали, мы тебе тут такие секреты рассказали, а ты будешь молчать, ты кто после этого и так далее, мы тебя знать не знаем и так uh -huh. далее, да? И возможен камбэк в этой ситуации, да, когда человек вот до конца не принял вот эту ситуацию, и тогда он вообще-то, ну, как бы проваливается дальше, чем он был изначально, то есть ты вроде бы как сказал, да и не смог выдержать, и сам для себя провалился, да, как будто бы я так это чувствую. И для тех окружающих тоже, которые сначала ты uh -huh. сказал «нет», а потом «а, да, оказывается, ты слабак», «нет», тебя можно продавить вот в этом месте. Ну, как с... будто об этом. Может, может, но мне так не откликнул, не знаю. А мне вот почему-то так, так откликнул, откликнул знаете, да. почему еще? Вот в этот ровный момент я вспомнила передачу, которую мы не так давно записывали С uh -huh. семейным психологом Александриной Есуповой. Uh -huh. И мы говорили об изнасилованиях, у нас была uh -huh. очень жесткая тема И мы говорили о том, ну как, в общем-то, постараться не попасть в эту ситуацию Она говорит, нужно а, при всех а, желаниях пофлиртовать, пококетничать Мы красивые молодые женщины, uh -huh. да, все Нужно уметь вовремя четко говорить «нет» И вот это говорит нет, сказала Юлия Александрина. Это такое нет, как стена. Вот его невозможно пробить. Угу. И вот это понимание того твоего ощущения своего нет. Это же тоже про выбор и про, да, и про то, насколько ты вот сейчас вот в этом выборе осознан и насколько ты действительно у угу. тебя есть сила воли и понимание сознания, что за ним надо вообще-то выстоять, выдержать. А если страшно? А если я не уверена в своем нет? Вот я знаю, что мне вот надо сказать «нет», но я вот в смятении. Я говорю «нет», и это такое неуверенное «нет», что на меня надо и я скажу «ну, ладно». Ну, получается, продавили границы. Да, Понятно, продавили что границы. мы говорим об этом, что не надо себя за это ругать, да, да. С, с психологической точки зрения, не надо себя за это гнобить, вот у тебя сейчас такое состояние. Угу. Но по, по идее, если ты хочешь научиться противостоять каким бы то ни было внедрением, да, касаемо личной жизни, когда тебя uh -huh. пытаются, когда ты не хочешь, да, или когда ты, наоборот, хочешь вставить свое слово uh -huh. в разговор, но тебя не пускают, то есть заявить о себе по большому счету, да, то все равно надо выдерживать uh -huh. до конца Конечно. вот это слово. Ты, а сказала, говори бы. Есть один нюанс про границы. Мы... Ну, сейчас же модная эта тема, да, даже в социальных сетях, что вот граница, uh -huh. если тебе не нравится, ты сразу говоришь об этом, да. Просто многие перебарщивают, что ли, как сказать, э, перегибают палку, отстаивают там, где, в принципе, даже для тебя самого это не важно, а важно показать, что это мое. Угу. Ну, то есть для меня это уже такое тоже... То есть не предмет обсуждения важен, а ситуация да, скорее. Да, да, угу. потому что если для тебя это важно, значит, до конца стой. Угу. Если, в принципе, ты нет, сказал... ну какой-то другой uh -huh. причине, да, то uh -huh. у меня бывает такое, что меня очень легко говорить, Если меня э, зовут в кино, я не хожу в кино, потому что я там засыпаю. Uh -huh. Когда еще спать, uh -huh. да? И мне говорят, ну пошли, там такой <с классный <с фильм. Я говорю, ну ладно, пошли. Мне, ну в принципе, мне без разницы, где спать, как бы, да. Поэтому да, ну как бы и сначала сказала нет, потом сказала да. если для меня это очень важно, я не хочу или по любой другой причине, но мне важно. Нет. Ну, mm -hmm. то есть ты говоришь «нет», и тебя будут уговаривать, будут давить, ты говоришь «нет». И неважно, кто это, вышестоящее руководство, еще что-то. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, то есть ты же у себя одна, mm -hmm. кто о тебе позаботится, как не ты. Ну, это опять про то, что все таки к себе, к се к себе, себе нужно доверять, себя надо ценить. Да? Знать. И знать более-менее, хотя бы чуть-чуть да. Хотя бы хотеть знать уже хорошо да. А вот есть такие вопросы Которые точно нельзя скрывать От своих близких, вот такие темы Вот прям в обязательном порядке Надо, надо рассказывать Конечно Это Любая ситуация, которая, с которой ты не справляешься угу. ну, Если доверительное угу. отношения с близкими Вот с учетом этого угу. а, Потому что Одна голова хорошо, да, а несколько лучше Uh, иногда с близкими uh, проще, легче, эффективнее, экологичнее решать какую-то проблему uh, любого плана, uh, любые аддикции, там, зависимости, да? если ты найдешь опять-таки mm -hmm. в себе храбрость, потому что мы люди, мы mm -hmm. же хотим быть хорошими. Мы даже сами себе не признаемся, что мы какие-то плохие. Mm -hmm. Ну, как ну, я понимаю. Даже если признаемся, что это очень тяжело дается да. всегда. Ну, или, ну, а что такого? Mm -hmm. Ну, типа, я вот в этом ничего плохого, сами себя mm -hmm. начинаем оправдывать. Mm -hmm. Да. Но это. Обычно, когда так происходит, когда какая-то аддикция, зависимость, да. Mm -hmm. Я не алкоголик, я не наркоман, mm -hmm. у меня нет зависимости и так. Я не mm -hmm. курю, да. Mm -hmm. Я mm -hmm. просто я балуюсь. Особенно, которые mm -hmm. де дети, школьники сейчас, да, с этими вот. Mm -hmm. я, балую, я только попробую. Mm -hmm. С демелками вы имеете mm -hmm. в виду. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ну еще, я думаю, что в эту категорию еще подпадают те случаи, когда в, э в каких-то отношениях или в какой-то ситуации есть буквальное насилие, которое, в принципе, Конечно. подпадает под уголовный кодекс. Ну no, это, опять-таки, мне нужна помощь. Mm -hmm. Про помощь, да. Но есть темы, с которыми... Ну, с близкими не нужно обсуждать. Какие? Это свои отношения, ваши ссоры с мужчиной, угу. с ну, мужем. Про пару, супруг. если говорим. Да, да? Про пару. Угу. Потому что, знаете, вот как испоколников передавалось, да, ты-то его простишь, а вот ну, для мам мамы вот не простит. С подругами также, да. Ты его все равно простишь, а для подруг он, для твоих подруг он будет вот, ну все, авторитет потеряет то есть здесь есть некие такие еще ролевые группы, в которых, допустим, если там серовестницы, подружки, то угу. ты можешь если тебе комфортно, если доверительные отношения, обсуждать, но все-таки с родителями это немножко другая, другие ролевые отношения, да. да, и соответственно родителям тоже, они тоже могут что-то захотеть обсуждать родителям Конечно. со своими детьми свои личные да. Скажем так, интимные отношения там с кем-то, с мужьями тоже Есть не надо родители, отличать, которые обсуждать. посвящают детей свои ссоры, передряге. Вот я бы даже сказала. Да, и это на самом деле очень сильно отражается на психике детей, потому что потом с этим работать, работать, с, с психологом и не быстро. Может, это так может отразиться, особенно если это в кризисное время, да? Это же можно по-разному по назвать. Можно болталки назвать, да? Кто-то называет это болталки, кто-то сплетни, сплетни называет, да. да? Но сплетни, для меня в самом слове сплетни немножко есть все таки негативный какой-то компонент, в uh -huh. котором больше такого осуждения, uh -huh. немножко с издевкой какой-то, да, вот в доверительных разговорах мы, в общем-то, mm -hmm. и о хорошем же можем тоже поговорить, Конечно. поделиться хорошим. Что, кстати говоря, тоже нужно уметь выдерживать. Вот согласитесь, когда мы с, в группе, женский mm -hmm. коллектив или там женская компания, yeah. девчонки начинают делиться своим хорошим. Не жаловаться на мужей, любовников, начальников, mm -hmm. соседей и так далее, а делиться хорошим то у нас появляется, Ох, выходит на первый план. Да, именно это. Любимая наша зависть. Угу. Куда от нее деться? Вот что с этим делать? Вот Люди прекрасно друг к другу относятся, но как только у кого-то что-то хорошее появляется... Мне тоже надо. Мне тоже надо, я тоже хочу. Или как счастье, какую у соседа коров сдохло, да? Угу. Вот это что с этим делать? Как это, как это может не помешать вот тем а, приятным а, взаимоотношениям, а, ради которых люди собираются? Угу. Вот, знаете, это такая тема э, щепетильная, да? А почему ты завидуешь? Почему ты хочешь так же, как у нее? Вот когда ты маленький, э, вот у меня младший брат, ему надо было всегда все из моей тарелки, две тарелки одинаковые, одинаковая еда. Нам надо было всегда меняться тарелками, потому что у меня в моей тарелке да, вкуснее. Угу. Если что-то у меня появляется всегда, ну, в семьях всегда так, когда разница угу. не 10 лет, вот у нас 5 лет. И вот у меня сейчас еще 200 съемки, у них разница тоже 5 лет. Тоже все на младше, все надо, что старше. В взрослой жизни мы, в принципе, вот эта нейронная угу. э, связь у нас сформировалась, да, нам надо тоже так. Uh -huh. в др на другой полосе машина быстрее движется, другая касса быстрее движется Всегда у соседей дрова uh -huh. зеленее Почему? Не почему, просто мы так привыкли вот что так нам кажется, да. Потому что нас так воспитали Смотри, Когда мы были с детьми, нам говорили Смотри, у, у Вани как хорошо получается uh -huh. да? У тебя хуже, может а у Вани быть, хорошо. хорошо Может быть, это еще сыграет свою роль Очень интересно, как наша психика Может реагировать на любое слово Которое мы даже не вспомним uh -huh. Которое могло так между делом Просочиться uh -huh. Да. Но чаще всего это сравнение Что вон, какая она молодец ну да, это из достигаторства, мне, мне да. надо, как у нее, у нее лучше, чем у меня, значит, не надо, достижение, достижение, угу. достижение, что потом? Ничего. Ну это просто не хорошего. заканчивается. Никогда Всегда все надо, всегда угу. все надо. А зачем угу. надо? Кому надо? Для чего надо? Угу. Вот, если задавать себе вопросы, на самом деле, очень много можно про угу. себя, для себя открыть. Да. Ну заканчивая нашу, наше общение на эту тему можно сказать наверное о том, что на самом деле не так страшен черт, как его молюют, малюют. Да? Угу. Посиделки никто не запретил, никто не будет и не будешь запретить. у нас есть а, веское мнение психолога, что это может быть безопасно. другое дело что смотреть все таки с кем это, да? Да. разграничать родителей, разграничать друзей и а, разграни разграничивать темы все угу. которые пускаются на обсуждение, на общее обозрение, что называется. Вот. Ну и, естественно, смотреть глубину потребности вот в, этой, вот в, вот в этом. Так? Может, заменим телеграм-каналом посиделки. Да, для кого-то и так срабатывает, что о чем мне с подружками теперь разговаривать. Да, я у себя есть. Да, да. И такое тоже это такой, да. Кому-то подойдет, кому-то не подойдет, Каждый решает за себя. Чем больше вы погружаетесь вообще во что-то, да, не забывайте про себя, про свою человеческую сущность про свое ментальное здоровье тело ну, то mm -hmm. есть вот все таки мы же люди а человеческого у многих на самом деле очень мало за завершение нашей передачи mm -hmm. мы можем сказать зрителям чтобы они помнили о себе да а мы будем это делать регулярно напоминать им о том что мы помним о вас Вы помните о себе, заботитесь о себе Берегите себя, да, вот как говорит Лиана Очень бережно относитесь к себе К своему душевному да. состоянию Следите за ним и не позволяйте никому нарушать свои границы, вторгаться В свое сокровенное, в свое, в свое Очень какое-то такое Теплое да. и нежное Ну вот на такой романтической Лирической ноте мы сегодня заканчиваем Нашу программу, Лиан, спасибо большое Что вы пришли, что Ради пришли вам. время Очень приятно было с вами пообщаться всего вам хорошего, друзья мои. До свидания. В студии работала Наталья Жила. С вами была программа «Фокус на человека». До свидания.